говорить про хардскилы, софтскиллы и как это влияет на продвижение нас как экспертов в трудные времена, то есть в период кризиса, войны и разных других трудных испытаний жизни. Также этот материал будет полезен для каждого, кто находится в отношениях и есть какие-то вопросы, которые вас не устраивают. Также этот эфир будет полезен для тех, кто... Без конца учится и не может никак начать продвигать, вернее, продвигать продвигает, а нету продаж. Также этот эфир будет полезен для тем, для тех, кто на сегодня четко понимает, что в условиях кризиса важно не только что мы умеем, какие у нас есть дипломы, это называется хардскиллы. Я буду кратко давать обозначение, что такое хард и софт-скиллы. Вы найдете, конечно же, в гугле много нужного, полезного. Инстаграм. Так вот, мы с вами прекрасно понимаем, что мы можем знать очень много разных полезностей. Мы что-то можем уметь, у нас есть какие-то дипломы. И вот это называется «Hard skill». Hard skill — это, другими словами, проще — это IQ, это способность мыслить, это способность м -м, запоминать, это способность получить в конечном итоге прокачанный интеллект, еще лучше, чем он у вас есть, и на этом харте многие застревают. Почему я сегодня решила говорить вот такими фразами hard skills, skill. Смотрите, мы с вами идем, по сути, в новую эру, в новую эру развития. Мы с вами идем в новую эру. да там специалисты эзотерики ученые нас нас ну, давали нам всякие разные анализы до да, что заканчивается на земле как-то слушала академика академии наук из россии много лет назад лет э, 5, наверное назад, может меньше. О том, что заканчиваются ресурсы, о том, что планета не такая и резиновая, о том, что люди не идут в развитие, а остаются как животные, то есть выкидывают все, мусор засоряют, много CO2 выброса в планете. Люди, которые не понимают, что идет развитие в культуре, в к Богу, к свету, к Солнцу. Ну, помните про вибрации? Кто помнит про период ковида, мы многие говорили, вибрации низкие, высокие. Кто находится в страхе, тот быстрее получит этот ковид, потому что на самом деле как такового и угрозы ковида нет, это больше раскручено. Кто это помнит? Информационно-психологические операции очень хорошо работают. Кстати, плюсик, кто помнит. Так вот, нам все время напоминают, что... Развитие это не только умом, умом чего-то понять, изучить какую-то профессию, что-то уметь, например, там вести людей к результата, коучи, да? наставники там показывать своим уже протоптанным путем, что у них получилось, и вести людей к результату за ручку, астрологи показывают путь, там, как быстрее прийти, нумерологи там пишут твою натальную карту, там и так далее. Сегодня очень много. Спасибо большое за вашу поддержку, друзья. Сегодня много таких знаний, и это называется хард. Так вот, не просто так приходит так много знаний. Тут еще есть маркетинг, тут еще есть запрос рынка. Люди хотят, на самом деле, как психофизиолог, вам скажу, люди хотят заглянуть в будущее. Они меньше хотят что-то делать. Они хотят заглянуть в будущее, а вдруг им там что-то раньше-то были гадалки, а сейчас уже научно обоснованные разного рода, Парапсихологические направления я верю, я критикую тех, кто только там находится и не опускаются на землю, чтобы не прокачивать софт-скиллы. Сейчас до них дойдем. Так вот, нам многие предупреждали о том, что будет мир меняться, планета меняется, какие-то катастрофы происходят, звезды по-другому работают там как-то там что-то там показывают да там и так далее но люди вот просто висят на этом и забывают что кроме ваших знаний которые у вас есть вот есть у меня два астролога в моей группе спасибо большое за вашу, вашу реакцию есть у меня два астролога в моем звездном коучинге очень серьезные крутые образованные девушки они теперь понимают кто их болел, кто их кто их целевая аудитория. Они уже понимают, как можно продавать дорого. Кому продавать дорого? Как, смотрите, опять же, как продавать дорого, это значит задавать правильные вопросы. Я чуть позже скажу, как задавать правильные вопросы. Будет, будет как пример. А еще будет подарком, будьте на связи, для тех, кому интересно, как правильно ответить мужу, маме, как сделать красивый, быстрый, четкий офер. Офер – это значит четкое предложение, чтобы люди зацепились на вас, на, вашу, на ваше предложение. Ну, то есть отреагировать, потому что сегодня много информации. Это сегодня будут примеры. Так вот, эти мои два астролога, вот как пример скажу, они образованные и очень масштабные, крутые девушки, у которых есть… У которых есть… Классный инструмент. Они умеют показывать людям путь. Они знают научно обоснованные вещи, как они работать. Могут... Одна из них мне показала Анна Гончарова. Можете зайти посмотреть мою ученицу, она очень крутая. Потому что, я считаю, она зашла в мое прошлое и расписала мне, что у меня было, какие были вехи, какие были особенности в той или иной части моей жизни. И я, честно говоря, была удивлена, потому что я верю этому всему постольку поскольку. Я считаю, как психофизиолог, как человек с медико образованием, что человека должно быть пониманием, чего ты хочешь, зачем тебе это нажа, почему ты это сделаешь, какие твои шаги, препятствия, которые ты должен пройти, нужно осознавать, страхи, которые могут быть на пути и так далее. То есть я более такой реалистичный психолог, психотерапевт, коуч. Я знаю, как работает бессознательные. Я знаю, как устроены там, нейронные сети, клетка, э, синапсы. Вот это все, то куда это движется и что из этого мы можем сделать. Поэтому во все эти вот науки я верю постольку, поскольку я человек более прикладной. И вот когда мне она показала, что значит, у меня там было то-то-то, я поверила, что она мне более детально по моей дате рождения, времени рождения. Может подсказать мне, как мне проще и легче? обходя какие-то камни, выйти на тот или иной результат. И находясь у такого человека, например, наставничество, я быстрее приду к результату. И вот она уже до поняла. И одна, спасибо большое, и одна, и вторая. У меня два астролога в моей программе звездный коучинг». Но до сих пор ни одна из них не вышла на доход, который мы планировали 500 тысяч рублей. Почему? Я не знаю, почему. А вот теперь погнали по софт Итак, хард-скилл это то, что ты знаешь, это то, что ты научился. И как результат твоих научений, когнитивных способностей, твоего интеллекта, ты получил диплом, массу дипломов. И теперь очень важно вот эти, вот эти навыки прокачивать, прорабатывать, у которых у тебя не хватает, а это воля, регулярность действий, а это страх пройти который не пускает. А как какой страх может быть, когда у человека есть программа, когда человек уже научился продавать? Ну вот у нас в программе есть есть. Люда, отправь, пожалуйста, девчонкам мою сейчас встречу, Татьяне и Анне, ссылочку на мой эфир. Пускай послушают, потому что для них это сейчас тоже как пример. Почему, оказывается, нужно проделывать те действия, которые еще не проделаны, а это страшно. И один из этих действий – это создать систему, в которой есть некое… Смотрите, система сейчас система их действия. Система – это кто я, четкое позиционирование, кому я, что я продаю. Какие результаты людям дают, Это умение продавать, причем продавать не впаривая. Это трафик. И вот теперь вот эта часть, часть э, из этой системы трафик у некоторых моих э, звездных коучей не простроена. Они все равно залипли там, где они привыкли делать. Например, вести эфиры, например, там… Э, Делать спам-рассылку в директ. Но у многих спам-рассылка сегодня плохо, хуже работает, да? Вы же знаете, как и в Таргет, так же, как и в Facebook Таргет у многих. Потому что кто где находится, в какой стране, мы это понимаем с вами, да? И поэтому сейчас этот трафик я сама сейчас обучаюсь, потому что я поняла, что нужно там брать трафик. Он сейчас полтора миллиона рублей э, людей, оказывается, с марта месяца пришли сейчас в телеграм канал после вот этих событий военных, кризисных вот этих, которые наступили 24 февраля в нашей Украине, да, которая воздействовала на все на весь мир. И вот этот вот страх, это попробовать нечто новое, а это трафик из э, телеграм-канала. А, а почему? Потому что это новое вот я, когда начала это делать, я сразу поняла, что нужно искать специалистов. Я привыкла, что нужно искать специалистов, которым доверяешь. Мне дали ориентиры, я начала искать. Я находила разных, у меня не было доверия. Некоторые взяли деньги и не отреагировали дальше, сюда. Некоторые вообще не ответили. То есть это был мой новый опыт. Но мне было страшно. Мне было страшно делать новое. Что я сейчас? Про какой софт скилл я сейчас говорю? Преодоление страхов, это соф-скилл какой? В итоге мы нарабатываем навык действовать в новых условиях. Это навык рисковать, но при этом, во-первых, просчитывать риск, чтобы его уменьшить. Во-вторых, не бояться рисковать, а в-третьих, верить в себя. Потому что смотрите, если у у вас есть уже продукт, который вы продаете людям. И это не просто продукт, а вы продаете результаты. Кто из вас продает консультацию? Кто из вас продает расстановки? Кто из вас продает э, процесс? А кто из вас продает результаты? Понимаете, о чем я? Кто понимает, о чем я, ставьте, пожалуйста, какие-то знаки. Так вот, многие из нас, имея hard skill, имея hard skill, умение навык, умение вот умение какой-то, вот, вот я такая вот крутая, я вот там коуч, я вот там там таролог, я там психолог НЛП практик, я там и что? Мы когда не понимаем, кто наша целевая аудитория, это самая главная тема, это самая глубинная тема. Когда мы не понимаем, кто наша целевая аудитория, что у них болит, чего они хотят, какие у них возможны возражения, то мы и не понимаем, почему мы не хотим идти и рисковать вкладываться в рекламу. Логично? А если, вот как в примерах моих учениц, вот два астролога, которых называют, они делают одни и те же действия, они выступают по чуть-чуть, они проводят какие-то мероприятия в телеграм-каналах. Они подняли свои, повысили свои доходы, у них они создали свои программы. А почему они, например, не переходят в, в, этот, в этот трафик, который в телеграм-канале? Тем более, что я уже показываю, у кого можно заказать, где будет. Экологично и вы не пролетите. Я как наставник показываю, показываю, какие нужны действия, инструменты, какие особенности, оферы в том числе. Сегодня в конце дам вам оферы примеры. И главное человека, маркетолога с телеграм-канала, который вас точно в течение месяца выведет вас, ну как минимум на 500 тысяч рублей. Понимаете? Ну, кто в рублях, а кто в долларах, то я, я считаю, это от пяти тысяч долларов и выше. Я сейчас вижу, что происходит в мире, этот доллар, этот рубль, это, это все настолько плавает, так что я привязываюсь к доллару, к евро, это самая такая стабильная пока единица, потому что скоро все накроется. Ну, когда скоро еще точно не могу сказать, из тех источников, что у меня есть, это криптовалюта заменит, я думаю, вы это знаете, кто понимает что за криптой, за криптой будущее, поставьте, пожалуйста, двоечку в чат. Так вот, почему люди не делают то, что нужно делать, чтобы получить результат? Потому что есть страхи, а вдруг я сделаю и потеряю деньги? А вдруг у меня не получится? А вдруг... А вдруг еще какие-то а вдруг? Я вам скажу больше. Чаще всего люди боятся не того, что они, э, что у них не получится. Они боятся, что у них получится. Парадокс. Почему? Потому что в нервной системе есть такая штука инертность, в которой люди привыкают к тому, что у них есть. И вот новое, новое. Мозгу нервной системе недоступно. Нервная система, у нервной системы в опыте нету, как ты, например, будешь жить, когда ты будешь получать там, 10 тысяч долларов в месяц. Мозг не допускает этого. В моей программе денежные коды я даю это раскладываю по, -по, -по полочкам. И вот, это вот, вот эти вот глюки, которые не пускают прокачивать софт-скиллы, и держат нас на низком уровне сознания. И мы шуруем одни и те же действия, мы шуруем одни и те же посты, мы шуруем одни и те же сторисы, мы идем к блогерам, мы идем в активы, мы вот сейчас смотрю в телеграм-канале, рассылают одни и те же похожие, как под копирку, ну уже тоже мне шлют этот спам. Посылают вот какие-то сообщения. Кто-то на них отреагирует, я на них не реагирую. Я реагирую на тех, кто, у кого приятный голос, тот, кто меня цепляет своим предложением. И вы также, например, из там, 100, 100 ссылок вы получите, там допустим, 20 откликов. Вы потратите на это там ну, копейки. Какие? Ну вот смотрите, значит, сейчас месяц работы с моим маркетологом стоит 25 тысяч рублей он регулярно отслеживает анализ каждого дня рассылок и смотрит вместе со мной какие нужно поменять офферы где поменять аудиторию а до этого что я делала а до этого я делала не зная просто брала специалиста который мне 2000 разослал за мои деньги купили там аккаунты, разослали там что-то непонятно что. Ну, понятно что, но это был первый мой опыт. И я прям была погрязла, я просто там зависла в этих консультациях. Столько пришло людей, что я не знала, что с ними делать. На выходе, конечно, я продала, на выходе, конечно же, есть у меня результаты, но больше я получила опыт. Я в следующий раз буду делать по-другому. Какой soft skill я прокачиваю? Еще раз повторяю, это навык общения, навык более таких детализированных, узких посылов людям, это в нашем случае оферы. Какие еще я получаю? Еще больше получаю навык. Какой софт-скилл я еще прокачиваю? Какой скилл я еще проскачиваю, прокачиваю? Волю. Уверенность в себе, веру в себя. Если одни смогли, то почему я не могу? Согласны со мной? Поэтому сейчас э, важно нам с вами вот, учесть, что в этом периоде сложном, мировом таком. Где наша роль? Кто мы? Кто я как эксперт, как спикер, как, как, как человек, который помогает людям? Я слабый, хилый, боящийся, или я вот с такими глазами иду и все равно мне страшно, но я иду, и за мной люди идут. И смотрите, люди идут за теми, у кого есть энергия, у кого есть амбиции, кто, кто зажигает вас энергией. У меня было время, когда два с половиной месяца я вообще была никакая, но я выходила в эфир, я помогала людям. Я делала консультации, когда были первые этапы войны, когда люди были в панике. Сейчас уже, вон, убивают, но мы привыкаем к войне, потому что надо выживать, надо, надо жить дальше, надо помогать другим и, и так далее. Первое время я выходила такая, ну, через силу выходила. Давая вам, я даю себе. Отдавая вам знания, я знаю, что кому-то где-то это зайдет. Кто-то напишет плюсик, кто-то поставит смайлик, кто-то напишет, хочу, проведите со мной разбор. Работаю с новой ученицей в коучинге. Она чудесный коуч. Она сама переехала в Англию и помогает другим переехать и выйти замуж в Англию. Но у нее еще мало опыта. Она сама прошла свой путь. Она у меня раньше училась, оказывается, в семнадцатом году, как выяснилось. Сейчас у нас с ней была первая сегодня встреча. Я ей помогала нарисовать, написать, обозначить правильный оффер из более людей. И сегодня, вчера у нас была первая встреча, сегодня должна была быть вторая, и она должна была сделать какие-то первые свои шаги из того, что мы проработали. Она мне пишет кучу, кучу там каких-то и то, и то у нее случилось. Я то улыбаюсь, потому что понимаю, что страх делать новое. И вот сегодня мы встретились, я говорю, ну что, я правильно понимаю, что это, это было? Она говорит, да, это был страх. И вот это вылазит все, это самосаботаж. И вот осознание, что это самосаботаж, это тоже скилл, это тоже софт скилл, это тоже опыт, это тоже новый навык. Спасибо большое за ваши сердечки, друзья. И вот сегодня я и говорю, разобрались по порядку, что кому, что. И я сегодня, прямо вот исходя из того, что мы разобрали, Прям дала уже несколько вариантов офферов. Кстати, в конце дам оферы. Напишите, чем вы занимаетесь, и я вам дам оферы. Примеры. Значит, я говорю: так, до 17 часов у тебя время из этих офферов сделать небольшие баннеры, куда ты их отправишь, где ты людям будешь это рассылать. Она говорит: хорошо, я подумаю до завтра. О чем ты, говорю, подумаешь? Я тебе уже их дала! Я тебе уже разжевала и в рот положила. Тебе осталось только кнопку. Ребята, у меня плохой интернет, поэтому меня выбивало. Продолжаем. Меня слышно, видно? Дайте обратную связь. Дайте обратную связь. Я обещаю из Египта. Здесь интернет очень нехороший. К сожалению, очень слабый. Поэтому выруливаю как могу. Дайте обратную связь, как меня слышно. Продолжаем. Да, я предупредила, что у меня плохой интернет. Да, дайте обратную связь, как меня слышно. Отлично, продолжаем. Я включила сейчас мобильный интернет, может быть, будет лучше. Так вот, наши с вами дипломы — это ни о чем. Если мы с вами привыкли делать то-то и то-то, и это нас привело к этому результату, то если вы хотите что-то новое, мало диплома, нам нужно прокачивать новые навыки. Это soft skills. Поэтому в трудные времена рождаются сильные люди. В, слабые времена, в обычные времена, в легкие времена, такие легкие, стандартные времена, очень много <рождаются>, рождаются слабых людей. Да, к сожалению, это так. Поэтому на сегодняшний день soft skill. Так, ну что у меня тут все в порядке, да? Надеюсь, все в порядке. Soft skill. По сравнению с Харскил это ваши навыки. Если у вас навыков нет общения, говорения, регулярности действий, нет воли, нет умения преодолевать трудности, вы в этой жизни никуда не продвинетесь. Кто это понимает? Дайте, пожалуйста, какой-то значок. Дайте, пожалуйста, обратный, обратную связь. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Кто это понимает? Благодарю вас. Спасибо большое. И вот сейчас люди, наши украинцы, уехали в многие другие страны. Я наблюдаю, как людям трудно открыть рот и что-то попросить. И не только это проблема в незнании языка страны. Это проблема в страхе. А что подумают? А что скажут? А, а вдруг меня не так воспримут? И вот эта вот роль жертвы гоняет нас по миру. И я сама это прошла, потому что когда начала... Ездить по миру и не знаю, очень слабо знаю английский, и вот у меня проблема, я с ним потихоньку его учу, но у меня почему-то пока дается ну вот как-то так, не очень, мне не нравится, но я над этим работаю. Я отследила эту штуку, и мне было стыдно и больно, но я что делала? Я просто заботилась о том, что при приезде в новую страну у меня обязательно должен быть роуминг, где я могу включить переводчик. Я должна понимать, что в этой стране, при, даже когда я куплю новую карточку там в другой стране, спасибо большое, я заботилась о том, чтобы у меня на, на счету в телефоне моем была достаточная сумма денег, чтобы я не осталась без связи, потому что у тебя должен быть, должны быть переводчик. Это что? Это гибкость мышления, это гибкость действий. Если ты не знаешь, что ты ищешь, а как еще, и продумываешь. Почему наши люди, оказываются за границей, бегут, а, бегут из-за границы? Вот там плохо, вот там нет работы, вот там плохие условия. А почему у других лучше? Им повезло. Да, кому-то повезло сразу. А кто-то продумал, кто-то продумал. Вот сегодня разбирала с своей девочкой, которая работает сейчас не ней в коучинге. Она прошла путь, как, поехать, как попасть в Англию, и она протоптала этот путь, она может показать другим. Она была замужем за англичанином, ну, раньше. У нее есть опыт, опыт ментальности англичан. Она туда приехала, ну, потому что ей там нравится, она туда выбрала эту страну, она другие тоже рассматривала, бомбили ее нормально в ее, ее городе, в Украине, поэтому она приняла решение оставить старшего сына и родителей, и приняла решение, и ее просто вытолкали, говорят, езжай. И вот она только он не успела приехать, она больше месяца находится в Англии. И у нее уже очередь из э, поклонников, чтобы. И она будет сейчас выбирать, она будет выбирать. Сейчас я буду с ней работать, и она еще лучше и быстрее простроится, хотя она сама уже знает, но я еще больше ей буду помогать, потому что она послана, она ко мне. Соответственно, получая опыт, сумев зарегистрировать женщину на сайте знакомств, например, в Англии, женщина, которой она будет помогать, быстрее собрать документы, правильно оформить, найти спонсора и поможет за ручку ей туда перебраться. Пока документы будут ходить, там виза, там анкета пока пройдет, ну там определенное время, она уже будет зарегистрирована на английском сайте, к ней уже будут, когда она приедет, у нее будет очередь из поклонников. Какие софт-скиллы она прокачивает сама? Новые какие-то знания, новые навыки вместе со мной. Какие она дает другим людям? быстрее прокачать софт-скиллы, например, общение с мужчинами, например, выйти на сайт, заполнить правильно анкету. Люди дрожат, руки дрожат, они переживают. Они... Куча много разных там чатов. Помощи много сейчас в Украине. Ну, россиянам дают политическое убежище, кто убегает от терроризма собственной власти. Украинцы бегут от войны. В таком мире мы сейчас живем. И вот Прокачав свои софт-скиллы, свои навыки, она другим помогает. То, чего она не умеет, я ей дам, помогу ей. Поэтому, если вы боитесь чего-то, вам нужно просто понимать, а что вам не хватает, чего не хватает, чтобы вы получили то, чего вы хотите. Чего вам не хватает в вашем понимании, чтобы достичь своего результата. И тогда вы идете просто на консультацию. И ко мне, и к другому человеку. И не надо бояться идти друг к другу на консультацию. Вчера, по-моему, или позавчера, я не помню, была у меня одна из моих учениц. Очень крутой спикер. Очень крутой. Да не спикер, она эксперт высокого уровня. И мы с ней разбирали то, что ее сейчас волнует. Я вчера вечером ходила к своему коллеге, которого мы друг друга коучиваем. Это нормально. Не бойтесь ходить платно, бесплатно, условно платно. Просто открывайте рот и говорите. И таким образом вы прокачиваете свои софт Если вы сидите закрыты, если вы боитесь делать ошибки, вы так и будете сидеть. Что такое умение говорить в современном мире с учетом софт-скиллов? С учетом искусственного интеллекта, с учетом IT-технологий, с учетом перестройки в мировом уровне, люди, которые будут бояться, они будут выброшены за бортом. И неважно, вы крутой эксперт, или вы IT-какой-то суперспециалист, или вы женщина, которая классная, красивая, но у вас не ладятся отношения с мужчинами, умение говорить и подавать то, чего вы хотите – от человека, задать ему такие стимулы, чтобы он вам дал этот человек, чего вы хотите вы, это искусство. И вот, например, такой пример, например, как говорить так, чтобы, ну, например, например, манипулирует мама. Мама любителей решать свои цели через детей. Ну, хорошо это или плохо. Вопрос в другом, сейчас не будем ковыряться, Но на уровне коммуникаций, когда вы понимаете, что мама манипулирует вами, вы открыто и честно говорите, мама, перестань манипулировать. Я тебя очень люблю. Я сделаю вот так и вот так. Может быть, я сделаю ошибку, но это будет мой опыт. Захочешь – не поможет. Не захочешь – не поможешь. Все. Вот вам простой разговор. Что мы часто делаем? Мы боимся сказать. Мы боимся быть неудобными. Мы боимся быть... Мы хотим быть хорошими. Таким образом, мы снова находимся в состоянии детско-инфантильных отношений с самим собой. Кому это понятно? Оставьте, пожалуйста, какой-то крестик, плюсик, в общем, что-нибудь поставьте. Дальше. Когда вы делаете... Например, вот сейчас я работала с одной из своих учениц очередных. Красивая молодая девушка, 34 года. Очень красивая молодая девушка. У нее отношения не ладятся с мужчинами. Она уже прошла массу тренингов и вместо того, чтобы идти и прокачивать софт-скиллы, как говорить, как общаться, как выстраивать личные границы, вот эти скиллы накачивать, прокачивать, она идет куда? Как вы думаете? Эзотерику. Вот там, как Бог, как Бог даст, Бог нам дает. Исходя из того, смотрите, наши отношения с Богом это наши отношения с людьми. Кому это понятно? Поэтому мы получаем от Бога, если так вот уже говорить, да, мы получаем от Бога тех людей, вот наше пространство, которые являются нашими учителями. И если этот учитель попадается один и тот же, который манипулирует, управляет, который обещает и убегает, который. Например, вот часто в Египте, вот сейчас тема э, в Египте, э, девушки часто залипают. А тут вот хабиби, там вот это вся краси красивые слова. Ну, допустим, она говорит, вот научилась, допустим, она, допустим, такая адекватная, умеет уже общаться. Ну, вот, например, я э, четко понимаю, кого я хочу, она говорит. Четко понимает, чего я хочу от мужчины, четко понимаю, что я ему дам что я ему дам, что я хочу получить. Это она говорит. Теперь смотрите, что получается на, на самом деле. Она, например, говорит ему. У меня вот такая вот такая ситуация. Мне нужно, чтобы ты вот это вот это сделал. Можешь ли это сделать? И это очень срочно. Если не можешь, что дай знать, я найду кого-то другого. В ответ он пишет ну, какой-то смайлик или какую-то вещь, например, совершенно на разрыв шаблона. Она мне потом говорит. Он, наверное, не понимает перевод. Хорошо, в других случаях вспоминаем снова. Снова анализирую. Она его об одном, а он на другом. И она включает эмоции, потому что он пишет — а, она говорит ему, все, больше мне ничего не надо, не звони мне, не пиши мне, я сейчас занята, я уже вопросы решила. Ну, тоже который вопрос, который она, допустим, просила от него, пам, помощь какую-то. А он ответил там каким-то непонятным смайликом или какой-то скороговоркой, типа, типа он не понял. И через какое-то время он, он что-то у нее просит. Ну, опять там встретиться или там ну, какой-то ресурс может быть. Она ему говорит, я сейчас занята, у меня сейчас там, например, там, ну какие-то дела. В ответ, вот, то, вот тот вопрос, который был, он, про, она, он проигнорировал. И сейчас он не ответил, когда она ему четко конкретно о чем-то просила. И просила вот четко, понятно, время, когда, куда, чего. Он его проигнорировал. И теперь, когда ему она говорит... Он что-то там пишет, она пишет, что я сейчас занята, извини, там. Она пишет, я сейчас занята, извини, у меня... Клянусь Богом, я чист перед тобой, ты для меня. И вот это вот, и вот это пошла какая-то клятва. Ну, вот это, а это, не, это в Египте, это любителей такое, вот такой вот такой вот темы по, поиграться в такой вот Хабиби. Что делает женщина? Она сердечно может включиться, забыть о том, что он ее проигнорил, и опять продолжает наступать на старые грабли. Понимаете? То есть здесь умение, и она потом обижается: ну почему со мной одно и то же? Да не с тобой одно и то же. Просто фокус внимания на трезвом мысли и критическом мышлении, что если даже тебя вот тут вот, вот тут вот что-то еще с ним связывает там, как-то ты там чего-то там, да, у нас тут ты сердечность женская и так далее, то ты в этот момент переключаешься на умение коммуницировать и держать контакт, выстроить границы. В итоге, в итоге заканчивается тем что он включает обиды, он там расписывает, да ты для меня то, а я там то, не пиши мне. А если она находится в таких отношениях, она будет снова залипать на этой обиде. Проходит время, отношения не закрыты. Проходит время, через какое-то время на 5 ей пишет. Привет, как дела? Как ничего не бывало. Она а отношения не закрыты, что-то пытается ему ответить. Как вы думаете, чем заканчивается? Той же болью. В итоге, вместо того, чтобы там, медитировать только, медитации обязательно должны быть каждый день в нашей жизни, молитвы, медитации, мы женщины, у нас сила в теле, в словах, это для нас само собой. Но если у тебя в коммуникациях пробел, бляха, иди учись, прокачивай эту тему коммуникации, находи себе специалиста, находи курс какой-то иначе ты будешь постоянно попадать на эти грабли поэтому учиться говорить учиться общаться и держать свои границы взрослого человека в первую очередь уважение к себе кто-то говорит мне вот я хочу любить себя а, а в чем любовь к тебе себе к себя и сигаретка в любах при этом это крутой специалист тренер наставник нлп мастер. Самые все люди. Я не буду называть просто я тоже в своем кругу работаю. И человек понимает, что любовь к себе это уважение к себе. А если ты уважаешь себя, то самодисциплина, и убрать, например, привычку курения или привычку кричать, или привычку реагировать там как-то бурно. Она заканчивается, знаете, к Дайте Дать вам? Дать вам практику. Кому практика интересна, поставьте единичку в чат. А вот смотрите. Привычка реагировать одним и тем же образом на уровне нейронных связей в установках синапсов так сцеплено, что вам нужно, согласно науке. Не вижу ваших плюсиков. Вижу. Спасибо. А что, больше никому не надо? Вижу, спасибо. Вам нужно продержаться до двух минут в этом состоянии, когда вам хочется взорваться, когда вам хочется закурить, сделать ту привычку, которая вас ведет к какому-то кайфу какому-то привычному действию, который вам не нравится. От 40 секунд до 2 минут, если вы удерживаете вот это... Засекаете время, накал страстей прошел, так вы привыкли делать, ну, хотя бы с недельку попробуйте, вы увидите, как вы себя зауважаете. И эта привычка контролировать эмоции, контролировать привычку, вот эту соску взять, да, которую мы в, недососали мы у своих мам. А мужчинам говорю, ну, не хватает тебе, ну, лучше жене сделай хороший кунилингус. Смеются. Ну, иногда это работает, потому что мы закрываем какие-то потребности свои на уровне привычки с помощью тоже сигареты. А это легко управляется, по сути. Просто нужно понимать, что я хочу. Я хочу спокойствия. Я хочу удовольствия. Я хочу там, ну, что там хочу? Перезагрузки. А в этот момент ты можешь просто привычку привести и входить в состояние кайфа. Две минуты задержала, задержал, импульс прошел, и все пошло по-другому. Это совскил, как вы думаете? Привычка управлять своими эмоциями и своими и своими привычками, которые нам не нравятся. Это софт как вы считаете? Вот. Кто считает, что это софт Пишите, да. Поэтому на сегодняшний день, во время таких трудных перемен серьезных трудных жизненных кризисов происходят времена где идет раскол переустановка систем и когда человек находится в вот таком состоянии думать, что это мимо пройдет нет это костюмца каждого и кому-то карма упала выйти из состояния жертвы и обрести свое я иначе действовать и мыслить по-другому, чтобы выйти на другой уровень жизни, потому что я буду давать это в другом, в другом эфире, ну сейчас, сейчас коснусь чуть-чуть. Идентичность я, вот это, которая я, я сильная, уверенная, гибкая, умеющая перестроиться, формируется только через трудные моменты, через кровавые моменты, через очень болезненные ситуации в жизни. Нас никто не сдвинет, нас сами очень трудно нам сдвинуться, есть два пути развития, рычажный и пороговый. Рычажный – это когда шаг за шагом включаешь вторую, третью передачу, кто понимает про механическую коробку передач в вождении автомобиля. Когда ты понимаешь, что вот так, следующий, следующий уровень, и нельзя останавливаться, потому что откинет назад. А кто-то, большинство, кстати, ждет, пока их долбанет. И когда человек долбанул, он встал над пропастью, когда у него уже... Тело расперло от его еды, от его каких-то там действий, он не убрал там какие-то причины психосоматические, он уже сидит там на таблетках, он тогда уже и то он цепляется за лекарством, вместо того, чтобы пересмотреть себя и сказать, а, что я делаю не так, а какие такие мысли ведут меня вот к этой болезни, какие такие эмоции ведут меня к этому состоянию. Когда человека забрали дом, машину, квартиру, когда у него пожар, когда он, это тоже вот уже, знаете, пороговый, порог, все, конец, вот над пропастью стоите. Вот тогда мы начинаем действовать. Война, это тоже сюда. Война нас заставила задуматься. И если сейчас кто-то думает, что вы пройдете мимо, нет. Я хочу, чтобы вы услышали. Я как человек, проживший уже после 60 я реально понимаю, за свой кусок жизни который пропустила через свою шкуру. Если ты не идешь к, к развитию, то тебя загонит. И загонит тебя, если ты будешь стоять на месте, будешь искать оправданий, не будешь рисковать, не будешь делать новое. А зачем нам ждать? Нас уже, по-моему, так долбануло. Многие, кстати, не понимают, что происходит в Украине. Они как бараны ждут, что их, их обойдет. Нет, друзья, пошла, пошел мировой раскол. Пошло то, о чем мы так долго ждали. И сейчас процесс пошел. В, кстати, это будет в другом эфире, но все равно скажу, прет меня. В 1917 году, когда пришла мировая революция в Россию, это была мировая. Это был проект постмодернистский, это был проект мирового масштаба. Но Россия не поняла, что могла оказаться в другом, другом измерении. И вот эту тему не приняли в полном развитии. Поэтому пошли в скорости, после Ленина пошли Сталины, ГУЛАГи, пошли вот эти вот Голодоморы, и превратилось то, что превратилось. Сейчас вот эта ситуация на Украине. Вот на территории Украины сейчас происходит вот этот мировой опять же расклад. И поэтому вот эту тему, если сумеет Украина и мировое сообщество включиться и поймет, то мир пойдет к развитию, весь мир. Если не включится, будет гамон. И будет и ядерная война, и раскол, и так далее. Но это так, к слову. Просто, чтобы вы понимали, что есть понятие системного видения и понимания. Я возвращаюсь в софт-скиллам. Поэтому, если вы умеете что-то и можете вести людей до результата, можете им помогать, Ваша задача — постоянно действовать, постоянно прокачивать новые навыки, постоянно искать, а что у людей болит. Вот, например, навыки общения в отношениях, пример привела, да? Навык отслеживания своих состояний, психосоматических болезней, а что происходит с тобой. Вот я в воскресенье шла на пляс, подвернула ногу. С утра, ну не с утра, либо часов в одиннадцать, наверное, и очень больно. Одну ногу сби... сбила, колено, левую подвернула. Э -э я сразу поняла, откуда, откуда причина, потому что ну, поняла причину следственные связи. Пока я лежала, загорала, я работала с э -э техниками и так далее. Короче, пока я работала, более-менее было. На вечер нога пухла, я Успела еще покупаться, в море один раз зашла, а потом еще полежала, но хотя нога еще не отекла сильно, но она, я же наступить на нее не могла. И я начала паниковать. То есть одно дело я поняла, что откуда это, а другое дело, что это же больно. Тут и техники моей сработали, помогли и так далее. На, на каком-то этапе мне помогло. Дальше я начала думать о том, как мне добраться домой. Хотя тут недалеко мне через дорогу в море, но надо было все равно пройти метров 500, наверное. Вот. И пока я сидела, ждала, когда телефон зарядится. Пока я наблюдала, как кто приедет меня, заберет, я очень многие вещи пересмыслила, пересмотрела. В итоге в состоянии даже такого болезненного, когда слезы текли, больно было, я реально понимала, для чего мне это и что это, и что это было. В этом моменте пришел, пришло очень такое четкое осознание моих действий и куда мне двигаться дальше. Сейчас я не буду долго об этом. Так вот, в гости я не поехала, мне сказали, давай мы тебя заберем. Я говорю, нет, я побуду до, до утра дома, посмотрю, как, если что-то, пойду в гостер. Помогли мне спасибо, лекарства привезли и. Тоже очень многие софт-скиллы прокачала. Научилась просить у тех, у кого никогда не просила. А это страшно. Просить у тех, у кого ты хоть привыкла ты быть такой самостоятельной. Люди, которые могли бы мне помочь, были на другом конце города. И мне было неудобно их просить. Тем более вечер, воскресенье, зная, что выходной. Соседа сверху у меня не было контакта. телефоне кончились деньги. На... Интернете У меня не было соцсети с ним. И вот я как бы, я тут выруливала как могла из тех знаний, из тех возможностей, которые умела, чтобы мне вырулить. Дальше, конечно же, я думала, что, почему и как. И параллельно я прокачивала свои софтскиллы. Но вот эти болезненные ситуации загоняют туда, где ты или ты раскиснешь и будешь плакать и ныть, или ты осознаешь очень многие варианты, а что же нужно делать. И слово про коммуникации. Снова про ощущение, кто ты, кому ты, как тебе и так далее. И вы тоже, я думаю, в этой теме прекрасно понимаете, о чем я. Так вот, у всех людей, которые в этом мире развиты, спасибо большое за ваши сердечки, друзья, для тех людей, кто развиты в этом мире, достигли чего-то. Они туда не с неба упали. Они проходили определенные трудности, они нарабатывали софт-скиллы. Это общение. Это выйти через страх. Это гибкость мышления, гибкость действий. Иначе тебя жизнь загонит в такие условия, где ты можешь просто умереть. Кто-то понимает. Можно ли научиться гибким навыкам и умению общаться или это природный талант? Вот вопрос мне задают. Во-первых, в человеке может быть этот гибкий талант. Это правда. Может быть этот гибкий талант. Талант изначально. Но его надо все равно развивать. У меня Сын Царством Небесное, он был очень таким коммуникабельным у него было Это один из ресурсов, который у нас у людей должен быть. Есть пять видов ресурсов для достижения любой цели. В здоровье, в отношении, в деньгах, в общем, во всех сферах жизни. Да, можно, совершенно верно. Так вот, это пять ресурсов. Это информация, это материальный ресурс. Материальный не обязательно деньги. Это может быть вот, компьютер, вот, телефон, вот, мышка, вот, ручка, бумага. Это тоже материальный ресурс. Итак, информация, материальный ресурс, коммуникативный ресурс. Личный ресурс и время, временной ресурс. Вот этих пять видов ресурсов должно быть у каждого из нас, если мы чего-то хотим достичь. Поэтому один из самых главных, я сейчас не буду останавливаться на всех, мы сейчас говорим о коммуникативном. Так вот, коммуникативный – это самый главный ресурс, потому что если у тебя нет денег, к примеру, что-то сделать такое, да, какой-то проект сделать, то у тебя есть хороший коммуникативный ресурс, и ты можешь договориться, у тебя есть умение выстроить какие-то доверительные отношения, ты умеешь быстро находиться с людьми, ты умеешь вести переговоры. Ты можешь за счет денег других, а у того есть деньги, но он не умеет, у него <пух> не умеет говорить. И тогда ты можешь с помощью своей коммуникации, умением находить связи, контакты, можешь другим помочь, за их деньги быстрее прийти к результату. Вот как, например, сейчас моя ученица. Она помогает женщинам, которые хотят приехать в Англию, быстро приехать, найти спонсора, пройти все вот эти вот документальные вещи и найти своего мужчину в Англии. Круто? Ну, если, если кому-то это надо, если это же целевая аудитория, именно такая. То есть ее навыки, ее коммуникация помогает другим. Она эти коммуникации уже прошла, хотя ей раньше было страшно. Понимаете? Вот этот набор коммуникаций, набор софт для эксперта, специалиста, который что-то знает, но донести это не может, не умеет. В силу незнания, умения коммуникации. Обещала, спасибо большое за ваши сердечки. Обещала, э, примеры э, офферов дам, уже заканчиваю. Поэтому качество жизни, уровень дохода, отношения в мужчина-женщина, экспертный бизнес с его доходами равно уровню одного из навыков софт-скиллов – это гибкость коммуникации. Кто это понимает? поставьте, пожалуйста, какой-то значок. Те, кто будет слушать в записи, тоже, пожалуйста, включайтесь и пишите вот то, что я прошу, потому что это лучше ляжет, ваше сознание слышит через ум, а ваше бессознательное через тело, а тело – это часть, рука – это тело, тело часть вашего тела, значит, часть бессознательного. И когда пишете, вы фокус направляете, тогда больше остается в памяти, тогда больше останетесь. А еще лучше, когда я вот, когда кого-то слушаю, мне нравится, я прям тезисно конспектирую. Тогда это лучше потом мне вкладывается. Поэтому наша с вами качественная жизнь, качественная жизнь, зависит от уровня коммуникации. От уровня качества коммуникации. И это нужно отшлифовывать прям, прям, прям, прям. Даже когда вы замужем уже, и отношения, или вы женаты, кто меня будет слушать, и ваши отношения зашли какой-то непонятку это говорит о том что вы как муму молчите вы не умеете сказать вы не умеете подойти зайти в рапорт проговорить с человеком эту боль выяснить какие-то элементы понимаете это говорит о том что вы муму я таким муму когда-то была. и не просто гнать свою вот линию вот прям переть, а вот услышать, что человек хочет чтобы дать ему то что хочет он чтобы получить от него то, что хотите вы. И вот сейчас в конце нашего эфира я даю примеры офферов. Пример, сейчас буду приводить примеры на те оферы, которые у ваших экспертов, наверное, есть. Кто из вас эксперты, поставьте, пожалуйста, плюсик. Я сейчас дам вам примеры оферов, Потому что оферы это вот выжатка маленькая коротюсенькая, малюсенькая, которая помогает вам рекламировать свой продукт, будто вы делаете таргетинговую рекламу, будто вы делаете спам рассылку, будто вы делаете рилсы, будь-будто э, вы заходите в телеграм канал, когда вы четко заходите в свою целевую аудиторию, чем четче целевая аудитория вам отвечает, чем четче у вас понимание этой целевой аудитории и ее боли и хотелок. Пишите, чем вы занимаетесь, чтобы я могла сейчас вам а, дать вам ваши примеры. Это беспрецедентный сегодняшний эфир. Я такие вещи не даю в прямых эфирах, не даю в открытом доступе, я даю это всегда в закрытых эфирах. Ну, так как я сегодня вышла в прямой эфир, у меня слабый интернет в Zoom, я не смогла зайти, то сейчас я веду через мобильный интернет. Здесь вот в соцсетях, в Инстаграме. Запись тоже выложу в Ютубе и в Фейсбуке. Итак, кому вы помогаете? Кто вы, кому помогаете? Я вижу, что вы присоединяетесь. Вот напишите, пожалуйста, кто вы, кому помогаете и какие вопросы решаете. Попробуйте сейчас написать короткий офер, короткое предложение, наверное, торговое предложение. Пока вы пишете, я продолжу. Люди, которые сейчас оказались в трудной ситуации в связи с кризисом, войной, неважно где вы живете, вы живете в Украине, в России, вы уехали в другие страны, вы уехали в убежище, вы уехали в политубежище, вы живете в своих странах, вы все равно будете продолжать работать с людьми и продавать им свои услуги. Потому что сегодня мир так устроен, что чем тяжелее находится мир в ситуации, тем больше люди нуждаются в поддержке других. Uh, пока я жду ваше позиционирование, чтобы помочь вам с оффером. Uh, uh -huh. Так вот, я помогу вам взять короткий офер, чтобы вы могли его uh, лучше использовать, как примеры, чтобы вы могли.. Это тоже навык, очень-очень сильный навык. Так вот, неважно, чем вы занимаетесь, важно, что чем тяжелее в мире, тем гибче и увереннее должен быть специалист и уметь достучаться до своей целевой аудитории. Что же они хотят? Какие проблемы вы можете решить у этих людей? И чем уже вы понимаете боли людей, тем проще вам им помочь. Ну вот, например, пишут часто специалисты, там, Психолог, НЛП помогает улучшить вашу жизнь. Ни о чем. Здесь важно понимать, кому помогаете, чем конкретно и за сколько времени человек получит результат. Чем уже человек видит вот это позиционирование, чем четче он застрянет, останется на вашей страничке. Дальше. Если, например, коуч, который помогает... Ну, допустим, коуч-наставник помогаю тем, кому за 60 60 плюс сделать свою жизнь лучше и ярче в этом случае уже понятно, что люди, которым 60 плюс наверняка есть какие-то проблемы которые связаны с тем, что дети выросли с тем, что болячки какие-то повылазили, уже труднее встраиваться в новую вот эту вот гонку искусственного интеллекта и дети живут своей жизнью, да, там и внукам тоже не до вас и часто люди еще молодые достаточно молодые, 60 плюс они такие продвинутые умные, но они сидят на попе ровно и боятся что-либо отучились куча всего, но э, просто висят за счет других. И этот коуч-наставник, допустим, дает э, какой-то курс, связанный с э, работой мозга, улучшением памяти, работой э, нейронных сетей там, и так далее. И, допустим, вот такой пример, вот такой пример допустим, оффера. Если вы просыпаетесь утром, и вы уже устали, энергии нет, а детям вам неудобно напоминать о себе, и вы не знаете, и вы знаете, что этот день будет как день сурка, а хотите, чтобы жизнь ваша была еще яркой и насыщенной, тогда приходите ко мне в личное там сообщение, где, где вы там пишете, и я покажу вам. Поделюсь своим секретом, как у меня это получается. Желательно, когда после такого сообщения человек приходит по ссылке и попадает к вам в воронку, прогревающую воронку. А воронкой коротко несколько писем коротеньких о вас, какая-то польза. И тогда человек согревается, доверяет вам и идет вам на консультацию. Просто? Но чтобы это просто сделать, нужно было очень много всего пройти. Нужно было накачать, прокачать свои скины, научиться, чтобы сейчас давать это просто. Согласны? Или, допустим, там, астролог. Часто люди боятся э, писать э, одну и ту же тему, ну, как бы сужаться. Допустим, у вас есть несколько ниш. М М там, мужчины с какой-то своей проблемой, женщины с какой-то своей проблемой. И когда вы прописываете это несколько ниш, аватаров своих клиентов, то у вас отсюда и будет рождаться вот этот офер, короткий офер. И тогда вам просто будет показывать это короткое сообщение, которое будет цеплять этих людей. Но нужно знать, опять же, где эти люди находятся. Да? И тогда люди к вам придут быстрее на, на вашу консультацию. А вы уже сможете предложить им помочь чем-то помочь, помочь человека раскрыть, ну и предложить ему свою услугу. Пойдет человек хорошо, не пойдет, ну, отзыв напишет или не напишет. Но вы даете людям, про даете вы даете пользу. Это называется продажа, продажа <coughs> через э, так называемую продающую консультацию, раскрывающую, но не впаривающую. Но этому надо учиться. И это софт-скиллы. И эти софт-скиллы я прорабатываю своих клиентов в звездном коучинге если у вас есть программа если вы знаете кому вы помогаете вы четко понимаете что она ценная и дает людям какой-то результат если вы умеете продавать если у вас есть трафик то у вас всегда будут регулярные клиенты вы надо будет вы остановили вот этот поток то есть это надо настроить понятное дело научиться оффере писать Продавать, но это надо потрудиться. это прокачка софт-скиллов. И когда у вас есть эта система, у вас все работает без боя. Да, меняются ситуации в жизни, да, меняются в мире, меняется всякое... происходит и хорошие, и нехорошие события. Вы просто подстраиваетесь под то, что происходит, но у вас есть продукт, и у вас есть система. Понимаете? Вы можете перестроиться по-другому продавать, вы можете меньше, на меньший период брать людей в коучинг, вы можете брать на больше в коучинг, вы можете там по-другому систему там, платежей рассчитывать. Это уже нюансы. Но главное у вас должна быть система. И в этой системе должно понимание быть, из чего состоит она система и в каком, и в чем из вот этой системы есть брешь. Ну, здесь что надо доработать. Поэтому софт-скилл, скиллы это навыки коммуникации, продаж. Это воля, это регулярность действий, это риск оправданный. И даже если вы не совсем уверены, это все равно риск. Если вы не рискуете, вы держитесь за то, что уже отгнило давно а вы за него держите поэтому риск Да еще если умеете продумать да еще если четко понимаете что будет потом после того если вдруг не получится потому что мы обычно страхи боимся из-за страхов боимся что-то делать поэтому хорошо зайти в этот страх и продумать а что будет если это случится ну это уже как вы понимаете нужно один на один потому что самому не работает, знаю по себе, само работает слабо. Ну, работает, конечно. Ну, это вот садишься, берешь лист бумаги, берешь тетрадку и выписываешь. Вопросы, что болит, э, что ты хочешь, что ты можешь сделать, что ты уже можешь сделать? А куда э, и кому ты можешь обратиться? Этот самокоучинг, он помогает. Но мы, мы редко. Пишем вопросы, занимаемся самокоучингом. Ну, так мы устроены. Поэтому идем друг к другу и э, другу помогаем прокачать эти скиллы. И опять же, софт-скиллы через э, консультации через э, диагностику, через распаковку. Поэтому неважно, знаете вы языки или нет, если те, кто приехали в другие страны, беженцы неважно, если вы знаете языки. важно, как вы умеете открыть, открыть рот и что-то попросить. неважно, как вы можете только просить, а что вы умеете дать. сейчас трудности зарабатывания денег у многих, боятся психологи, коучи, эксперты, помогающие профессии предлагать свои услуги, потому что считают, что у людей денег нет. Да, сейчас кризис у всех, Но адекватные люди ищут разные варианты, чтобы выбраться из этого же состояния. И поэтому, когда вы не боитесь предлагать, даете бесплатно, понятное дело. И предлагаете платно, не боитесь. И показываете результат, который человек получит. Результат результата, который человек получит. Когда вы показываете человеку результат результата, а не продаете процесс, вот запомните, это наша огромная ошибка психологов, коучей, консультантов, сетевиков тоже. Мы часто продаем процесс, мы какой-то какой общий набор слов продаем. Поэтому если вы знаете четко, к какому результату приводит ваш продукт, вы продаете человеку результат. Вы не боитесь открыть рот. Вы даже если лезете к человеку в его пространство, спам-рассылки, сертифики-любители делать, и сейчас в спам можно лезть, просто вопрос как? Вопрос как? Не просто ввалить туда какую-то ссылку. Да пошли вы со своей ссылкой. Если уже тонко завести беседу. Это тоже софт-скилл, это тоже навыки. Поэтому неважно, знаете ли вы язык неважно, не ну, важно, в той стране, какой, -то, какой вы переехали, если вы приехали из, от, от войны. Остались вы, вы дома в Украине? Или вы находитесь в России? Те адекватные люди, которые на, понимают, что мир на грани же. В России в первую очередь. Я думаю, вы это понимаете. Как бы вы там сейчас не рассказывали, как у вас там хорошо. Ну, да, хорошо. Э, идентичность я это будет в следующем эфире. Выстраивается через кровавый путь. Из пути, из пути жертвы Украина сейчас выползает. Она прорвется. А Россия, Беларусь, к сожалению, славянские страны, они еще долго будут там находиться, к сожалению, в позиции жертвы, в рабском состоянии, ждать, пока их приведут, их Императоры. Этого вы понимаете. Поэтому трудные времена рождают сильных людей. Легкие времена, обычные, рождают слабых людей. Вот так это не я придумала. Соответственно, трудные времена важно не сидеть и не ждать, мимо не пройдет. И если даже вы в другой стране думаете о том, чем вы зарабатывать будете. Если у вас сетевая компания, окей, учитесь правильно себя позиционировать. Правильно предлагать свой продукт. Учитесь, учитесь, учитесь, вкладывайте в себя. Говорите, делайте ошибки, выходите, прокачивайте свои скиллы. У вас отношения с близкими где-то не те. Ищите, ищите способы, не, не слышат вас, молитесь о них. Мысли-то с ними говорите, посылайте им любовь, прощение, прощайте. То, что делаю я. У меня не со всеми родственниками прямо замечательные отношения. У каждого есть свои скелеты в шкафу. Но я давным-давно поняла, что я сильная, уверенная в себе, которая может дать себе раду, могу быть полезна всем. И родственникам, в первую очередь. А сначала себе. Людям, которым я помогаю. А тема родственных отношений — это вообще отдельная тема. Кстати, я сейчас записываю новую трансмедитацию, как убрать как почистить карму с помощью научных знаний через подсознание с учетом ДНК-программ. Кому интересно, поставьте плюсик, напишите мне, пишите «Почистить ДНК-программу» или программу рода. Поставьте мне в директ, я вам вышлю эту программу. Она у меня будет платная, но тем, кто напишет первых пять человек, дам подарок. Дальше. Умение говорить в современном в тяжелом, непростом мире, это один из самых главных софт-скиллов, которые нам нужно обязательно расстраивать. Вы можете подать человеку через сердечные какие-то подачи своей, вы добрый человек словом. Вы можете включить женские энергии, светлость свою и на консультациях больше продать, чем когда вы будете сжать. Продать это значит дать пользу и конце предложить свою программу, но не нажимать. Я так делаю. Да, напишите мне, напишите мне, пожалуйста, в, потому что сейчас закрою, я потеряю вас. Напишите мне директ. Говорить про то, что э, вы специалист, не понимая, кому это помогает, ну, это просто хард скилл, который никому не нужен. Наши дипломы никому не нужны, если вы не умеете это продвигать, говорить и с людьми контачить. Когда у вас есть какая-то тема, которая висит у вас с родными и близкими, это бессознательные программы, которые тоже надо чистить. Но даже когда вы их почистили и убрали, пошли в какие-то программы, там какие-то там медитационные, но вы при этом боитесь говорить, боитесь открыться, боитесь спросить, боитесь э, о себе заявить, это тоже мало даст результатов. Поэтому hard skill — это воля, hard skill — это умение выжить, это умение говорить, это умение дать, это умение просить, это умение пристроиться, перестроиться, адаптироваться к новым условиям жизни. Потому что сегодня, мои дорогие друзья, еще раз повторяю, никого, никого не обойдет то, что происходит в мире. Началось с COVID, не сработало, сейчас запустилось. Война в Украине, которая уже зашла в мировой в мировую, войну мирового уровня. И мы это все понимаем. Если сейчас это зло не остановить, то это зло придет к тем, кто пытается обойти. Не обойдете. Каждый из нас является частью этого мира. Бог это то, что внутри нас. И вот тут, что мы думаем, что мы чувствуем, что мы выдаем, это соединяется с миром. Вот почему работают молитвы. Закрытие неба через людей, которые делают специальные практики и молятся. Вот почему работают легче и проще то маленькое количество оружия, которое приходит в Украину. 1 12 у нас соотношение Украины с Россией. Люди, которые в России, вот я сейчас прошла по, через своих клиентов, через своих партнеров, одни это понимают, у них больно, они адекватные, а другие, они вообще, ну, не понимают, но ну, вы ничего не сделаете, они проходят свой путь. Кто-то теряет своих близких и не хочет, чтобы у других терялись, а кто-то пока не потеряет сам, пока ему не убьют, не оторвут и не, отжат, не отожмут, он других не поймет. Но так мы устроены. Поэтому э, вот этот... Эмпатия, это то, что важно сейчас всем понять, всем до единого, это вот эта сердечная включенность, эмпатия. И если сейчас медленно так работает, он, там, ну они не столько медленно работают, сколько они там засидели за. за как бы. Даже как и человек засидится, когда он не делает ничего, то его жизнь вот так вот подталкивает. Также на мировом уровне. Вот засиделись, даже та так называемая сытая Европа, она. Просто установилась вот так. Но ну, Там тоже куча своего. Я там почти год работала в Германии, училась. Я знаю, что там куча своих говняных тараканов. Простите за мой французский. Поэтому они тоже придут к, к своему. История, кстати, повторяется. Поэтому на мировом уровне, на уровне личностного, все пройдут этот путь. Никого не обойдет кризис, связанный с тем, что сейчас начался через Украину. Через войну в Украине. Если люди просто не в состоянии понять, быть в эмпатии, в сочувствии, принятии, желании поддержать, помочь и делать добрые дела через зарабатывание денег, через отношения с любыми, да, продолжаем жить, да, продолжаем качать свои навыки, софт скиллы, да. Но при этом не делать вид, что вы вам, вас это не обойдет. Если вы делаете вид, что вас это обойдет, к вам это придет. Как в том анекдоте. А теперь мы идем к вам. Так же и сейчас, вы видите, да? А бункер нет, просматривает, как реагирует мир. Он уже накопил оружие, зазомбировал народ, и ему не важно, что там люди в глубинке плавают в болоте. Это да, пофиг ему люди, он там мясо гонит на войну и все. И ему он хорошо себя чувствует, он купается в этом. А люди это, ведутся на этом. То же самое в Беларуси. Если люди, которые сейчас.. Там пытаются как-то восстановить, а другие говорят, да нормально, у нас как бы все, вроде бы ничего не трогает нас. И к вам придет, и ко всем придет. То есть я к чему? Что софт-скиллы это кто я, что я, кому я, как я говорю, как я умею адаптироваться, перестроиться, переехать, настроиться. На другой лад, выстроить отношения с мужчиной, с женщиной, настроить свой бизнес, очистить свою карму, убрать какую-то боль, найти, найти новых клиентов, выйти, выйти научиться новому какому-то, научиться новой профессии в конце концов. Потому что в, если вы остались без денег, если у вас бизнес закрыли, если вы остались без работы. В интернете столько специальностей, которые вас ждут, боже ему! вы себе не представляете. Ох, как-то много специальностей, но это же новое, это же сложно, это же непривычно, я это по себе знаю. Поэтому жизнь нас, она заставляет, она разными путями нас подталкивает. И если мы сами с собой не работаем, то нас заставит... Вселенские. Так, ну что, я все дала, обещала пример общения с мужчиной, с мамой, манипулирующей обещала пример оффера. Еще есть вопросы, задавайте. Как коммуницировать гибко, чтобы вами не управляли? Как делать офферы, чтобы не висеть кучу, сутками только в интернете в соцсетях не делать одно и то же? Искать своих клиентов, понимать их боли. Так. И сегодня мы выбирали тему почему софтскилл важнее, чем хардскилл? Хардскилл Hard, skill. hard skill это ваша профессия, которую вы получили в результате вашего умения, интеллекта, в результате наших умений, каких-то знаний. Мы получили дипломы, но дальше, если вы их не раскручиваете и не прорабатываете soft скиллы не умеете говорить, продавать выходить в эфиры, проходить страхи, рисковать, это soft skills. То hard skills он никому не нужен, умных много, а толку с того. Да? Дальше, вопрос был такой еще. Можно ли научиться гибким навыком, умению общаться, или это природный талант? Да, есть э, людей уже природный талант, э, его надо обязательно развивать. Есть люди, которые наблюдают и тут же повторяют и делают. А есть те, которых, у которых нет, но его надо простраивать и учиться. Это не проблема на самом деле. Мне раньше было очень страшно выходить в эфиры. Мне раньше было страшно открывать вот и продавать. Господи, меня трясло. У меня... Я потели подмышки. Я прямо сидела, прям после таких продаж продающих, продающих вебинаров, после вебинаров, после просто там каких-то встреч, я шла в душ и испывала вот этот липкий пот. У кого такое было? Поставьте, пожалуйста. Я это все прошла. И это через страх. Это все не, не так... Легко, как кажется. Поэтому качество жизни и доход, и навыки в общении и в отношениях зависит от гибкого нашего мышления, от умения говорить, от умения продавать, от умения понимать, кто хочет, того хочет другой человек. Наша самооценка напрямую зависит от того, как мы говорим. Потому что когда вы говорите уверенно и четко, вот, например, вчера мой маркетолог телеграм-канала говорит я говорю, мне страшно вот людям писать какие-то голосовые сообщения в спам это мне прям вообще так, ну, так больно и так неприятно это не мое таргет фейсбук таргет я чуть позже запущу сейчас вот апробируют телеграм-канал из я получила за 3-4 дня я получила где-то 100 около 100, 100 откликов целевых клиентов кто захочет стать пишите телеграм трафик э, телеграм-канала я вам дам не жалко мне дать тот э, контакт который я нашла от души под поделюсь так вот она мне вчера говорит а чего вы боитесь люди для того и находятся в соцсетях знаете внимательно такой умный парень 24 года всего люди потому и нах... Или 22, 24, люди потому и находятся в соцсетях чтобы они ими они обменивались теми навыками, знаниями, которые у них есть. Если вы не получили отклик, значит это был неправильный офер. Представляете? Ну, ну ничего нового, но для меня это опаньки, опять новая такая, ну такой инсайт. Поэтому как эти оферы подавать? Как это подавать элементы, чтобы люди захотели э, прийти к вам быстрее? Вот тут уже надо поучиться. Поэтому кто хочет, чтобы я вас разобрала, увидела ваше направление, показала вам оферы, дала вам какую-то часть системы, которая у нас не хватает, в конце концов дам вам э, вот этого мальчика телеграм-канала маркетолога. Пожалуйста. Сейчас эта тема очень крутая, потому что полтора миллиона статистика пришли с марта месяца в телеграм-канал. Еще недавно я слышала под сумму э, 4 миллиона. Вчера я посчитала полтора миллиона и вот сейчас точно не знаю, какие данные сейчас правильно. Но то, что там да, миллионы перешли в Телеграм-канал, это я уже точно знаю. Хорошо. Была ли полезна наша встреча? Дайте, пожалуйста, обратную связь, чтобы слушать записи. Пишите, э, обращайтесь, пишите. С удовольствием дам бесплатно то, что знаю. Главное, чтобы это помогло вам. В итоге мне из других источников придет. Ну, а кто-то, может, пойдет самодальше дальше на коучинге. Всех вам благ, будьте здоровы, пока-пока. До встречи.